Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на очередном интервью, где будем знакомиться с нашим новым преподавателем, новым спикером, человеком, который будет делиться своим многолетним опытом. И сегодня у нас в гостях предприниматель, автор многих курсов, но об этом мы сейчас у него лучше спросим, Александр Диц. Александр, добрый день! Добрый день, Сергей! Добрый день, Вячеслав! Добрый день, дорогие друзья! Если кто-то сейчас проявил интерес и желание посмотреть это интервью. Во-первых, огромное спасибо за это приглашение, потому что оно мне очень приятно и лестно, сразу же скажу. И в таком формате мне не очень часто за свою короткую 62-летнюю жизнь, да, я редко проходил через интервью, может быть, сам больше проявлял инициативу в разговорах с людьми. Мне это очень приятно и, признаюсь, даже немножко волнительно. Одно дело, когда ты задаешь вопрос, э, задаешь вопрос и ждешь ответов, или когда тебя сейчас начинают пытать, да, кто ты есть. Александр, ну мы вас пытать, честно говоря, не будем. Нам просто интересно познакомиться, э, узнать, э, скажем так, какой курс нас ждет, узнать, сколько в нем пользы и, в принципе, узнать немножечко о спике. Давайте тогда с этого и начнем. А, познакомимся с вами, расскажите немножечко о себе, чем занимались, как пришли непосредственно к этому курсу, опыт свой расскажите, потому что я знаю, у вас очень много и э, курсов, и тренингов, и книг, и разработок, и методик. Вот давайте о них немножечко расскажите нашим зрителям. Хорошо. Дорогие друзья, еще раз повторюсь, меня зовут Диц Александр. В России я был еще и Мартынович, то есть Диц Александр Мартынович. Мне уже исполнилось 62 года, и я об этом с радостью говорю, с гордостью. Почему? Потому что не количество прожитых лет определяет а, твою жизнь, а то, чем они были наполнены. И я знаю очень многих людей, которые боятся своих дней рождения. Почему? Потому что не из-за того, что они повзрослели или составились на один год, а потому что им страшно да, вспомнить, чем был наполнен этот год. Чаще всего из-за этого люди не любят свои дни рождения. А что тут праздновать, год пролетел такой же, как и предыдущий? А если каждый год наполнен какими-то яркими событиями и событиями, которые приносят определенную пользу, как для тебя самого, то есть ты растешь, и особенно для кого-то, то есть ты чувствуешь, что благодаря тебе мир чуточку меняется, и дай Бог, в лучшую сторону, тогда с гордостью можешь сказать, да, мне всего лишь 62 года, и дай Бог или универсум еще столько же лет жизни, чтобы ты по-прежнему мог что-то давать людям. Закончил я десятилетку в России, в Коми-СССР. Там мы прожили основную часть своей жизни до переезда в Германию. В 40 лет я переехал семьей с женой и двумя детьми в Германии. Закончил Сыктывкарский государственный университет по специальности, учитель истории, 10 лет доблестно отработал в школе. И до сих пор я с огромнейшей благодарностью, нежностью, добротой, любовью и благодарностью вспоминаю своих учеников, потому что школа была большая, полторы тысячи человек. Я начинал как учитель истории, потом оказался самым молодым организатором внеклассной работы в нашей республике, потом три года э, исполнял обязанности директора школы, пока наш директор куролесил по всему миру, за грамм поездки, в общем, я был еще в Рио директора школы, и я благодарен каждый день своим ученикам. Почему? Потому что все, чем я сегодня располагаю, чему я научился в жизни, это благодаря моим ребяткам, моим ну, пацанам и девчатам. Почему? Потому что очень много тех алгоритмов, которые я сегодня использую в своей работе и которые я даю людям, это все оттуда. Фундамент, основы, ноги растут с тех лет. В школу я пришел абсолютно молодым человеком, не очень-то разбирающимся как в жизни, так и в детской психологии, но меня это зацепило. И с тех пор каждый человек, особенно молодой парень, молодая девушка, маленькие детки. Да? Для меня это сейфики, маленький большой сейф, который мне предстоит открыть. И мне всегда так интересно познакомиться с человеком и попытаться открыть вот этот сейф, что у него там внутри. Не секрет, люди различные да, по своей натуре. Есть открытые, есть закрытые. Вроде бы открытые, но за этой открытостью вторая дверь, третья, пятая, которая, в общем-то, блокирует, Попытку еще приблизиться. Есть полностью закрытые, и это такой, такой кайф ты получаешь, когда, скажем так, приоткрываешь очередной сети. И так получилось, что вся моя жизнь прошла в работе с людьми. Прямо косвенно грянула перестройка с головой в один день, в одну ночь. Мы с женой из простых рядовых граждан России сразу же перескочили в, другую, в другое сословие предпринимателей. Приехал к нам наш друг, словами классиков, сделал предложение, от которого мы не смогли отказаться. И уже на следующий утро мы проснулись с кооператорами, то есть так резко, иногда можно поменять свою жизнь. 10 лет работы в школе, 10 лет традиционного бизнеса российского, со всеми, со всеми вытекающими условиями. Этой стрелки, разводки. Ну, в общем, я дитя перестройки, так я себя называю. И опять я очень благодарен всему тому, через что пришлось пройти, потому что богатейший опыт. За это время я закончил курсы по развитию экономики, за развитие, курсы по развитию бизнеса, которые тоже мне очень сильно помогали и помогают по сегодняшний день. Потом представилась возможность. я долго не думал, что можно переехать на постоянное место жительства в Германии, потому что корни у меня немецкие, но так получилось, от бизнеса ничего не осталось, свалились мы полностью, потеряли все, слава богу, остались живы жена, дети, и мы всей семье переехали в девяносто шестом году в Германии, где сразу же, практически через месяц, я снова окунулся в бизнес, уже в сетевой бизнес. На сегодня я могу сказать, что у меня огромнейший практический опыт работы в сетевом бизнесе более 20 лет. Это не только преданность, приверженность одной компании, компании «Эмвей», другой компании, компании «Азея», я себя считаю специалистом в области сетевого бизнеса. Потому что, опять, кто-то мне подсказал, что нужно к сетевому бизнесу, бизнесу MLM, относиться как, как к науке. Да, все просто. А обычно какую ошибку делают люди? Да? Язык покажи, покажи, человек показал, язык на месте. Скажи привет, он сказал, привет, все, готовый сетевик. Говорить умеет, язык на месте, вот тебе продукт, вот тебе маркетинговый план и вперед. Но я историк, и я знаю одну из самых страшных страниц в истории советского государства в истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Об этом мало кто знает, об этом мало написано. Это наше народное ополчение, когда десятки миллионов человек добровольно уходили на фронт. Это сугубо гражданские лица, которые вообще не имели никакого опыта, никаких навыков ведения военных действий. Им давали оружие, причем могли винтовку на 5-10 человек. Сколько их погибло, никто не знает, потому что когда-то запрещались эти данные давать. Статистика есть, но она настолько засекречена. Это, это миллионы людей, которые просто погибали из-за чего? Из-за того, что их не научили. Некогда было. К ополчению взывали только тогда, когда враг стоял на пороге, у порога города, еще чего-то. И тогда молодые и пожилые уходили на фронт. Точно так же, извините за такую лирику или за такой экскурс, годами делается бизнес МЛМ. И ваш покорный слуга, к сожалению, когда-то точно так же поступал. Ну, что тут изгаляться, что тут заморачиваться вперед? Это же так просто. Вот тебе продукт, маркетинг, как я уже говорил, и давай. И мы теряли десятки, сотни, а в масштабах всего бизнеса МЛМ это опять миллионы людей, которых мы бросили в горнило этого очень интересного. Но бизнеса, а бизнес требует уважительного отношения к себе. Бизнес требует хотя бы каких-то элементарных навыков, особенно в бизнесе, где мы работаем с людьми. Это означает, хочу я добиться успеха в бизнесе МЛН, я должен, я должен знать торговлю, быть специалистом в области торговли, товарооборота. Без этого, извините, какой это, не буду грубо говорить, какой же это бизнес млн без товарооборота. если я хочу научить работать с людьми, я должен быть хотя бы чуть-чуть психологом. Поэтому у меня здесь в Германии есть очередная такая ступень. Я сертифицированный психолог, коуч, но мне это не нужно было. Эта корочка мне не нужна была для того, чтобы я работал, зарабатывал деньги как коуч, как психолог. Нет. Мне нужно было на каком-то этапе, Сергей, просто свериться с тем, что я делаю, знаю, умею, даю людям, и соответствует ли это канонам какой-то науки. И когда mm -hmm. все было позади, мне было самому очень приятно себе сказать. Дигс, ты молодец. Ты все эти годы шел на правильном пути, по правильному пути, потому что кто-то опять тебя вел, или ты правильные установки по жизни получил. Какие курсы, Сергей, я буду давать? Да, давайте к а этому, потому ставлю. что я честно, я вас сейчас слушал, как, наверное, в мультике Маугли и «Бандерлоги» слушали питомника. Ближе, ближе, да, помню. Жизнь интересная, жизнь интересная у вас, очень опыта, и знаете, это как комплимент действительно, потому что разные спикеры приходят, вот видно сразу практика, вот за это я вот люблю подобное интервью, потому что сразу видно практика. Некоторые начинают говорить, и ты сразу видишь, блин, этот читает, не практикует, вы рассказываете все по практике. Да, давайте сейчас к курсу как будет называться ваш курс, о чем он будет, какие, может быть, там будут блоки. И ну вот давайте здесь поподробнее. Давайте. Соответственно, все мои курсы, Сергей, хочу сразу как бы проанонсировать и дальнейшие мои курсы, потому что это все отработанные уже э, вебинары. Но я не очень люблю это слово, потому что для меня это тренинги. Я не просто даю объем знаний, нет, или mm -hmm. объем информации, нет. Моя задача – дать какие-то определенные навыки в том или в другом вопросе, чтобы после того, как я закончил курс своих выступлений, это обычно 8 таких выступлений часовых, плюс-минус, потом какие-то консультации, я это называю факультативами, и чтобы люди потом могли сказать, вау, теперь в этом вопросе я стала разбираться. И я знаю, что для всех сетевиков на сегодня проблема, ненавижу слово «проблема», но тем не менее – или большая трудность – это в работе с молодыми ребятами и девчатами. И когда мне этот вопрос задают молодые ребята и девчата, да, молодые красавцы, да, вот такие касаясь сажены плеча, там волосы кудрявые и так далее, Александр или Саша, как ты работаешь с молодыми ребятами? Почему они за тобой идут? А я могу опять ну, с гордостью сказать – в Амбе мы построили с женой самую молодую и самую большую молодежную организацию за всю историю существования этого бизнеса, этой компании. И я могу этим гордиться, почему? Потому что, ну, когда я заваливал, да, со своей пышной шедлюрой, а так я выгляжу лет где-то с 25-30, а за тобой действительно ватага молодых, красивых юношей и девушек, это вызывало и зависть, и злость некоторых, и у многих, слава Богу, искреннее желание выяснить. Как один молодой парень меня спросил, Саш, какие ты слова находишь? Вот мне 27 лет, за мной никто не идет. А тебе тогда 50, сейчас 60, и стоит тебе столько с молодыми ребятами, с молодой вот этой генерацией начинать разговаривать, они тебя слушают, Сергей, вашими словами, как бандерлоги, и... Да, потому что я когда-то работал с молодыми ребятами, и основной секрет, я в них сразу же видел молодых, понимаете, молодых э, взрослых людей, самодостаточных, заслуживающих уважительного отношения к себе, на «вы». Раскрывали. -то... То есть вы видели изначально в человеке его сильные стороны и помогали их раскрыть. Конечно. Что у вас Конечно. действительно видно, что вы учитель. Я тоже учитель, мы коллеги, а, тоже но... работал учитель. Это действительно опыт, который помогает. То есть, знаете, если ты на, уме, умеешь находить язык с двумя категориями населения, это пьяные и дети. Вот если с ними научиться находить общий язык, ты научишься разговаривать с любыми вообще. Согласен, согласен. Поэтому первый мой основной курс, который я разработал, это работа с молодежью. То есть психологическая особенность работы с молодежью, причем в контексте это означает и с чужими, молодыми ребятами, и девчатами и со своими детьми. Потому что, к сожалению, очень много родителей, сетевиков, да, делают такую страшную ошибку. Научи меня, как работать с молодежью, при этом абсолютно не меняет форму взаимоотношений со своими собственными детьми. Потому что с детьми же очень просто, как в армию упал, отжался, сделал, потому что я твой папа, я твоя мама, и вообще я взрослый, что ты знаешь, ты еще зеленый и так далее, и так далее. И тут же уважительное отношение к другому молодому парню и девочке. Так не пойдет. Ты должен сразу же понять, мой сын, моя дочка, моя внучка, мой внук, это тоже представитель молодежи, поэтому я должен выработать то, что я называю алгоритмом. Хочу добавить, что меня всю жизнь, Сергей, звали еще и методистом. Вот моя суть, сразу скажу, я не так учитель, предметник, как методист. То есть я везде и всюду ищу вот корень зла, да, то есть методику. методику. Да, отлично, алгоритм. Субрежку об, объяснить первопричину, объяснить, как она работает, а когда человек понимает причину, основу, он уже сможет сам все что угодно доделать. Наверное, мы даем базу, мы даем основу и как бы подталкиваем. А дальше хватит тебе вот этой базы. Отлично, нет, но ты уже сам будешь... И, сам и развиваться сможет, Потому да? что получил базовый курс, базовые знания, базовые навыки. И действительно, молодежь на первом месте. Что я буду давать в этом курсе? Первое. Как только первое занятие, первый мой тренинг, жесткое обращение ко всем желающим меня послушать. Пожалуйста, не надо передо мной играть. Не нужно отписываться красными лозунгами. Да мы, мы крутые, да у меня все хорошо, это у них плохо. И когда задаю вопрос, пожалуйста, честно, да, прокомментируйте, оставьте свои вот эти сообщения внизу в чате. За кем в сетевом бизнесе пошли ваши дети? Пожалуйста, только правду. Только правду, потому что это останется между нами. Потом у меня каждое, каждое занятие, каждый тренинг заканчивается домашним заданием. Ну, куда от учителя? Mm -hmm. Это добровольно. Но я потом вижу, кто активен, кто какие э, ответы дает на твои вопросы, кто, кто, кто прилежен, кто не очень прилежен. Вот тебе уже ты создаешь впечатление свое об одном или другом человеке. И мы узнаем поближе вот это молодое поколение. Готов ли ты с ними работать? Какой у них критерий отбора вожака, лидера? Почему так тяжело стать лидером среди них и так легко вылететь, соскочить с этого пьедестала, на который они тебя скоро все хором поставили, а потом через, как, какое, через некоторое время, через какое-то время они могут просто обойти тебя и пойти к следующему. И просто маленький такой, маленькое замечание. Мы сами очень часто делаем такую ошибку. Мы делаем рекламу другому лидеру. Да, я хороший, классно, супер. Вы пошли за мной, я вам так за это благодарен. Но есть Иван Петрович, который еще круче. А потом я должен удивляться тому, что мои ребятки почему-то пошли к Ивану Петровичу. Это можно представить пример грубый, но в криминальном мире да, две группировки как они там называются, я уже забыл, криминальные группировки, uh -huh. И можно себе представить, представитель одной перед пацанами выступает, говорит, пацаны, я такой классный, спасибо, но вы знаете, в другой группировке, там пацан еще круче. В итоге, естественно, они перейдут к тому, кто более крутой. Молодежь по своей психологии, он, она имеет очень много отличительных, свойств отличительных таких особенностей, если сравнивать их со взрослым миром, со взрослыми людьми. Я не буду, Сергей, сейчас выдавать все те секреты, которые есть mm -hmm. в молодежи, их культура, и, что особенно важно, субкультура, которая формирует все это сообщество. Я не буду говорить сегодня о науке. Видите, опять наука, ювенология, которая изучает как молодежь, так и молодежные явления. Нам нужно это знать, но опять, почему я считаю себя специалистом и знаю, что я таковым являюсь? Материалы по этой теме много. Я постоянно стараюсь держать нос по ветру, да? Смотрю, слушаю, читаю, что же новенького появилось. Буквально дня 3-4 тому назад жена вместе со мной посмотрела, послушала очередной такой тренинг на Ютубе. Выступала классная дама. Профессор психологии и так далее, и так далее. Респект. Ничего не могу сказать против. Но она настолько это все научно, занудно. Угу. Вот, вот об этом я и говорю. Материала много, но люди нуждаются в простоте изложения, чтобы они могли... Теперь я понял, в чем причина, в чем корень зла. Итак, первый курс это молодежь. Психология работы, психологические особенности работы с молодежью. Второй курс, где я точно также себя позиционирую с огромнейшим успехом и с огромнейшими э, mm -hmm. знаниями в этой области, это сетевой бизнес. То есть вырабатывание нового партнера в бизнес со всеми вытекающими условиями. Этот курс у меня точно так же. Чикабелла подготовлен и описание курса я скоро вышлю Алине. Она это тоже выставит потом на всеобщее обозрение. Я не хочу все сразу скопом. Имея такой огромнейший практический опыт, хочу сто раз подчеркнуть, не теоретический, а практический опыт работы в сетевом бизнесе, имея хороший успех в бизнесе, и я знаю, что такое сетевой, сетевой бизнес, не понаслышке, это то, что будет тебя кормить долгие-долгие годы. Если ты даже ничего не будешь делать, Сергей, поверьте этому, мы с женой этому конкретные э, свидетели, или как факт. С 2013 -го года мы активно в сетевом бизнесе ничего не делаем, потому что, может, какой-то этап новый появился в жизни, и эти знания и навыки захотелось давать дальше, а не только, э, чтобы это было достоянием партнеров одной компании, знаете, узкого сословия такого, и получилось, что я начал потом эти знания давать партнерам других компаний, появились другие желающие и так далее, и так далее. В итоге это интересно. Почему одни добиваются успеха, другие годами пырхаются, не добиваются. И можно ли рассматривать какой-то алгоритм достижения успеха единого для всех компаний в целом? Утопия, скажете вы, почему? Ну потому О! что продукты разные. Нет, вы как раз, Сергей, скажете, да. Так оно и есть. Продукты разные, маркетинг разный, классика МВС, бинары, квадры, матрицы, чего только нет на сегодня. Количество компаний еще десяток лет тому назад можно было посчитать, там 16 тысяч, кто-то писал 20 тысяч. Сегодня невозможно, потому что это волна. Сегодня каждый уже может создать себе через интернет новую сетевую компанию. Продукт есть, маркетинг, что тут заморачиваться, бери за основу любой из этих. И каждый маркетинговый план заслуживает уважения. Должен ли я как лидер знать эти маркетинги, Сергей? Я думаю, должен. Почему? Потому что когда меня будут спрашивать, и спрашивали миллион раз, Саша, Александр, а вот мне предложили план, в котором ничего делать не надо, и говорят, деньги будут. Я спрашиваю, сколько тебе лет, Ну столько-то, и ты до сих пор в сказку веришь. А вот я слышал, что за один раз проделанную работу будут всю жизнь платить. Я говорю, быстрее дай мне адрес, я туда устроюсь на работу. Один раз я отпахал, и всю жизнь на пенсии. То есть и в шутке, и всерьез ты показываешь, что знания маркетинга очень важны, как спонсору, как лидеру, чтобы потом правильно все объяснить, разъяснить нашим партнерам. И... Правильное вырабатывание. Основная ошибка, просто открывая небольшие секретики, которые для большинства – это, это что-то за семью печатями. Основная ошибка э, спонсоров заключается в том, что мы любой ценой хотим получить нового партнера. Любой ценой. Э, почему? Ну, потому что это престижно. Где-то на семинарах вызывают, где-то на школах в разные семьи по-разному это все происходит, но так называемое честование эйрунги у нас в Германии, да, стоишь mm -hmm. звездишь, вот я на этой неделе так хорошо поработал, а может там пустышка. Почему? А потому что я не удосужился вот в этом стремлении любой ценой получить партнера, не задать самые важные вопросы. А для чего ты, родненький, или ты, родненький, решила заняться сетевым бизнесом? Жить, как я, зарабатывать, как я? Да, да, конечно, это классно. Тогда ты и должен, как я, работать, звонить, заниматься товарооборотом, искать новых. Ой, а этого я не хочу. Тогда этот бизнес не для тебя. mlm бизнес имеет четкие, конкретные, прописанные законы. Если не любишь торговать, ну как ты добьешься успеха в бизнесе MLM? Даже ну, да. интернет-бизнес, это все равно какие-то программы, это опять продукт. Даже слово является продуктом, его нужно продвинуть, найти клиента на это слово, на этот вебинар, на этот тренинг. А я не люблю с людьми. Извини, ты не подходишь уже. Но как ты хочешь вести за собой людей, в твою компанию, в свою организацию, при этом с товаром не хочешь работать и с людьми тоже. И вот как правильно вработать, как построить товарооборот. Планирование, ну такая избитая тема, я помню, я всегда скучал начнется, да, посчитай, сколько часов в неделю, в месяц, в году спишь ты столько, занимаешься сексом столько, кушай столько, и в итоге ты получил заветный там в неделю 15 часов. Вот эти 15 часов надо инвестировать куда? В бизнес. Инвестирует и ничего не получается. Потому что алгоритм-то планирования, что такое вообще план? Составление плана, на мой субъективный взгляд, mm -hmm. это отображение на бумаге, подумайте, срока и методов достижения моей цели, моей мечты. Еще раз, я планирую на бумаге, каждый я хочу чего-то достигнуть и что мне для этого так нужно. Как я хочу этого достигнуть? Сколько в цифрах я должен это достигнуть? Конечно. И ресурсы я должен задействовать, чтобы это достигнуто. А далее, от, относительно плана, у меня уже есть определенный алгоритм контроля выполнения поставленных задач. Отлично. Да, вот теперь, Сергей, мы сделаем друг другу, я думаю, стойку. Я чувствую, вам это будет созвучно. И когда мы садимся за составление этого плана на месяц, да, на неделю, на день, у меня первый вопрос. А стоит ли у вас первым пунктом спланировать взаимоотношения с теми людьми, которые не косвенно, а прямо будут влиять на ваш успех? Тишина гробовая. Люди не понимают, о чем вообще пойдет разговор. А с кем надо планировать? О каких вообще настроениях идет разговор? а Ваши родные, ваши близкие. Жены, мужья, дети, внуки, если вы уже бабушка с дедушкой, друзья. Ведь старый, старый, избитый алгоритм начинаем с родственников, продолжаем на друзьях, а бизнес строим с незнакомыми людьми. Встает вопрос – а много ли людей доходят до незнакомых людей, людей, пройдя через этот ад? Друзья, родственники, которых мы сразу же поставили против себя. Почему? Потому что надо с них начинать. И вот все начинают со своих бедных детей, со своих бедных родителей, со своих бедных братьев, сестер. Те с ними больше не хотят общаться, разрываются отношения. На одном из семинаров лидер, крутейший лидер заявил, если ваша жена... Или ваш муж вас не поддерживает? Разводитесь. Серег, я вижу, вы, вы в шоке. Я тоже был в шоке. Это до такого маразма можно вот в этой псевдомотивации дойти, чтобы призывать, чтобы что-то было важнее вот этой ценности. Семья, дети, кровные узы. Как это может уйти на второй, пятый, десятый или 120 двадцатый план? Это должно быть вообще на первом месте. И тогда встает вопрос – надо ли мне сперва планировать товарооборот, сколько в этом месяце или сколько людей привести в бизнес, если моя жена все равно костми ляжет и, и, и не даст мне возможность работать. Или мой муж, или еще кто-то, или еще кто-то. Может, я тогда определенно, вот мы, мне нравится, мы с вами сошлись на этом слове, алгоритм выработаем, где давайте родственников любить. Просто любить за то, что он мой брат, моя сестра, это мои родители. Это... И д... с друзьями давайте дружить. Это за... У каждого, опять же, может быть свой выбор. Не надо ему навязывать. Каждый... Мы, за ним... можем, мы должны, мы должны, это называется открытие бизнеса. Друзья, я один раз вам расскажу. Но делайте, что хотите, просто да. чтобы вы знали. Окей, признайте за мной право, вот, что я могу делать этот бизнес. Но я, я вас люблю. Я вас люблю, я ценю то, что вы мои родственники, что вы мои друзья. И каждый раз Сергей на тренингах в чате пишет, «Александр, а с кем тогда работать?» Классно. Мы прошли сразу к третьему пункту, с незнакомыми людьми. Имеет ли смысл со всем миром перессориться, чтобы потом так или иначе перейти на холодный рынок, как называемый, на холодные контакты? Но ты сохранишь или ты построишь э, глубокий тыл, где жена успокоится, мужья успокоится, друзья, родственники. Ты будешь ценить и наслаждаться всем этим. И тогда на столе всегда готов обед, ужин, завтрак, жена веселая, муж в хорошем настроении, и ты получаешь карт-бланш, ты можешь делать бизнес. Тогда дело во мне. А хочу ли я идти в ногу со временем? Кстати, о молодежи. Ну как можно мечтать работать с молодежью, быть лидером молодежи без знаний, и навыков э, в области работы в интернете. Без вот этих бесподобнейших э, технологий, инструментов. Это, это все можно забыть напрочь. И Безусловно, я уже закругляюсь книгу. Э, в своей биографии я писал, что я закончил работу над книгой, которая называется Пока рабочий вариант. Кто вы прекрасная незнакомка? Это как бы лирика, это моя сущность, да. Вот. Или алгоритм работы с привычками. Это я вообще ставлю во главе угла. Работа с молодежью, удача и неудача, нехорошие слова, успех и неуспех, это полностью зависит от моих привычек. Да. Как я работаю с молодыми, как я с ними разговариваю, как я отношусь к их музыке, как я отношусь их к моде. Ведь постоянно старшее поколение нудит, нудит, ноет и ноет, не так сидят, не так свистят, не ту музыку. Вот в наше время, а что в наше время? От моей Тоже музыки Все то от же политики, родители за голову хватались. Я когда боевую раскраску индейца одевал на свои вот эти танцы, мама с папой падали. Все, мама стояла в коридоре и звала папу, Мартин, иди сюда, посмотри на это чудо. А там стояло чудо, вот на таких каблуках пестрое, как попугай. Но это была моя культура, молодежная субкультура. И это было самое дорогое. И когда мне с кем-то запрещали дружить, ну, как это так? Мне запретили, я естественно, на зло. То есть я не хочу обвинять или за что-то своих родителей, но где-то, когда-то и я тоже, как родитель, совершаю некоторые ошибки. Окей. Итак, привычки. Молодежь – это полностью неудача. И успех – это плоды и результаты моих привычек. Врабатывание вообще работы в сетевом бизнесе, врабатывание... Только комплекс моих привычек определяет, добьюсь я успеха или не добьюсь. И выработаю я в себе привычку звонить. Сергей, я создал в свое время, в 99 году, большое количество методических пособий. Как работать по телефону, как вырабатывать новенького, как построить... Это дефицит материала. Через какие-то пару лет я видел кругом на рынках России и Украины для нашего бизнеса все это открылось как раз. Я кругом видел... Чуть-чуть переделаны, переработанные, переизданные, но мне без разницы. Это говорило только об актуальности того, что ты сделал. Мне это приятно. Но наступил момент, когда Александр Дич сам отказался от своих большинства методик. Почему? Потому Вы, что они устарели. Конечно же. Если я не буду их корректировать, вам очень приятно, Сергей. Вы сразу же смотрите в корень. Таким образом, привычки, на мой взгляд, это купол, который покрывает абсолютно все, чем мы занимаемся. Uh -huh. Это любой вопрос. А почему? Люди отвечают, я так привык. Почему так общаешься с детьми? Привычка uh -huh. с женой, с мужем, привычка с родителями, привычка и так далее. Все, наша привычка. И у меня появилось такое выражение, все, что мы имеем, запятая, особенно то, чего мы не имеем, это результат плоды наших привычек как Ок когда-то говорил, да, привычки одним, э, не буду дословно, потому что mm -hmm. это даже эпиграфом в моей книге, что хорошие привычки приводят к успеху, плохие привычки приводят к неудаче. А когда Ок Мандина написал своего величайшего торговца в мире? Много-много-много десятков, если не сотни, я помню. Да, все верно. Да, насколько это актуально. Поэтому по этой теме у меня и книга, по этой теме у меня опять разработан еще один вебинарный цикл. Угу. Естественно, я его с огромной радостью как бы сейчас э, анонсирую. Угу. И готов точно так же на всеобщее обозрение. Хорошо. Александр, тогда так. такой вопрос. Сколько а, примерно будет э, тренингов ваших? Да, На сегодня три готовых, полностью подготовленных курса. Это «Психологические особенности работы с молодежью» угу. это «Бизнес МЛМ» двоеточие, вырабатывания новенького, можно любой другой название. это один тренинг, грубо говоря, там два часа вебинара, правильно? Нет, один. И он состоит из каких то уроков? Да, один. это восемь занятий по одному часу. Можно сдвоенные, тоже как, как захотят сам, за, да. зах, захочет сама публика. Это всегда э, в рабочем режиме можно определиться. То есть работа с молодежью, это будет восемь занятий? Совершенно верно. Восемь часов О, или четыре м -м. сдвоенных. То Можно. же самое, работа по бизнесу МЛМ 8 часов или 4 сдвоенных. Как-то у меня выработалось, что все мои алгоритмы, они всегда вот 8 часов. А, то есть получается 24 урока нам ждать от вас в нашем сообществе. Сергей, или после первого же моего курса знаете, заходишь в класс, а там ни одного человека. Вот тебе не получится. Да нет, я думаю, с вами такого не получится. Хорошо. И еще Очень такой вопрос. Невероятно. Скажите, а как, с какого числа уже начнется? Определились или еще вот в процессе? Что скажет самый прекрасный человек на свете Алина, потому что она заведует у нас графиками. Хорошо. Я То дал... есть это в процессе мы скоро узнаем. Да? Хорошо. А. Александр, ну у нас, скажем так, мы стараемся формат интервью держать до 30 минут, чтобы заинтересовать людей, и в то же время много не рассказывать. Вы уже рассказали очень много полезной информации, даже на интервью. Поэтому немножечко подведу итоги. А, вот, значит, три курса, потрясающие три курса. Работа с молодежью, работа в МЛМ основные, скажем так, фишки. И вот третий Работа с привычками. С привычками. Все, работа с привычками. То есть, по-хорошему, пройдя все ваши курсы, любой человек, кто, скажем так, так или иначе связан с деятельностью, с бизнесом в млм индустрии станет профессионалом, может получить профессиональные знания. Да, это а что? станет или нет, Сергей, это, это же... уже от него зависит. Конечно, я, да, я буду спокоен, что базовые знания и... Часть навыков люди получат. Угу. Хорошо. А, смотрите, в чате а, задают вопрос «Уроки для всех?» будет Это будет с какого-то пакета? Тоже еще не, не обсуждали это? С базового? Мне нужно определиться. Я еще даже не знаю, как я это вас у вас пон... все функционирует. Хорошо, хорошо. Я вас понял. Тогда это в ближайшее время будет анонс в наших группах. Вы все узнаете. Если есть какие-то вопросы у зрителей, которые сейчас нас смотрят, пожалуйста, задавайте, я их озвучу, я уверен, Александр с удовольствием на них ответит. Если же вопросов нет, то будем прощаться. И еще раз, прежде даже вопросы вопросы, Александр, хочу сказать вам огромное спасибо, потому что честно вам могу сказать, сейчас скажу такую фразу, но потом объясню: я не люблю сетевиков, непрофессиональных. К сожалению, на сегодняшний день в мире MLM 99% людей не профессионалы, которые прежде всего наносят вред самой индустрии. Они оставляют за собой кладбище неуспешных людей, которые в дальнейшем говорят: "А, -а, -а это все ерунда". И вот из всего этого многообразия увидеть и пообщаться с настоящим профи это здорово. И я безумно рад, что вы у нас на площадке, потому что MLM и вообще сетевой бизнес он самый сильный, но, к сожалению, бизнес делают единицы. Я рад, что вы с нами. Спасибо, спасибо за теплые слова, спасибо за теплый прием и хочу выразить надежду, что действительно, дай бог, наше сотрудничество будет долгим. Всем всего хорошего, хорошего дня. Хорошо, спасибо большое, всего вам доброго, увидимся на ваших занятиях, до свидания. До свидания, пока.